Глава шесть. Ад на земле. Это должно быть один из самых непростых опытов жизни. Может пройти немало лет, прежде чем у вас установятся действительно крепкие отношения с кем-то. С тем, с кем вам действительно приятно проводить время. Внезапно вы замечаете, что ваш друг ведет себя немного странно. Вы пробуете не обращать внимания на происходящее и говорите себе, что это просто ваши домыслы, а на самом деле ничего страшного нет. Но с течением времени все только усугубляется, и, наконец, вы чувствуете себя обязанными прямо спросить у друга, что происходит. Затратив немало времени, чтобы обойти стену, воздвигнутую между вами и вашим другом, вы узнаете... Что кто-то третий настраивает вашего друга против вас, и он под этим влиянием трактует ваши поступки так, что вам остается только удивляться Конечно же, здравый смысл должен таки восторжествовать, и вы сможете быстро решить это недоразумение Но не тут-то было На ваши старания объяснить все разумно, вас обвиняют в попытке придумать себе оправдание и в этот момент вас может охватить любая из этих эмоций, обида, боль, злость или даже опустошение из-за того, что ваш друг смог так легко поверить кому-то, даже не сказав вам ни слова и не предложив объясниться. Ваш ответный взрыв или молчание даст вашему «другу» знак, что он прав в отношении вас и все, что он про вас услышал, правда, и говорить об этом, что сыпать соль на рану. Возможно, прочитав два последние абзаца, вы вспомнили нечто болезненное, подтверждая, что этот сценарий реален, и он повторяется чуть ли не от начала сотворения. Даже и я, описывая это и вспоминая нечто подобное из своей жизни, останавливаюсь и еще раз спрашиваю, почему? Я уверен, что большинство из нас имеют трубцы от подобного разрыва отношений. Как мне кажется, они могут в какой-то мере помочь нам понять, что же Бог чувствовал в тот момент, когда Адам и Ева ели плод от древа познания добра и зла. Величайшая тайна жизни заключена в том, что слова незнакомца в состоянии разделить наилучших друзей. Я часто представляю себе, как Бог пристально наблюдает за Евой, когда она оказалась посредине сада и неожиданно вступила в диалог с чужаком. После всего того, что Бог даровал Еве, являя ей неисчислимые знаки своей любви, не стоило ли ей уповать на защиту и любовь своего небесного Отца, вместо того, чтобы верить словам сатаны, сказанным через змея? Почему Бог не вмешался и не послал ангела предотвратить разрушение их отношений? Мне кажется, рассуждая об этом, можно задать еще много других «почему». Но хотя у нас и недостаточно времени и места для всех вопросов, к тому же, задать их все мы все равно не сможем до тех пор, пока не увидимся с ним лицом к лицу, главным ответом на них является — любовь. Любовь дарует возможность выбора, даже если и выбор глубоко ранит дарующего эту возможность. Если бы Бог имел привычку вмешиваться всякий раз, когда его дети разворачиваются в неправильном направлении — то тогда у нас бы вообще не оставалось никакого выбора. Родители, имеющие детей, постоянно борются с этой реальностью. Если после всех наставлений и инструкций наши дети все равно отворачиваются от нас, запрещаем ли мы им это, или умолкаем в скорбе, оставляя за ними право отвергнуть нас? Это тяжелый выбор для всех родителей. Бог, являющийся любовью, молча наблюдает, как его драгоценная дочь Ева становится орудием убийства его возлюбленного сына Адама. Боль его сердца, очевидно, была невероятной в тот момент. Заставит ли эта боль, испытываемая в результате потери своей дочери, Бога вмешаться и спасти Адама? Нет. Божественная любовь хранит молчание, доказывая без слов, что Бог есть Бог свободы и свободного выбора. Бог позволит Адаму сделать выбор самостоятельно. Говоря об этом испытании, пожалуйста, не думайте, будто бы Бог равнодушно наблюдает с безопасных небес, пройдут ли Адам и Ева это испытание и станут ли членами небесного клуба. Бог был испытываем так же, как Адам и Ева. Потому что Бог знал, что если Адам и Ева падут, то он должен будет исполнить клятву, которую он дал до начала творения отдать жизнь своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы вернуть их обратно. Христос должен был показать, каков в действительности Отец. Он должен был взять на себя их вину и отдать свою жизнь за них, чтобы они могли сохранить свою. Помня об этом, Бог в молчании наблюдал за тем, как Адам и Ева отворачиваются от Него. «О, что за любовь была в этой тишине!» Это проявление любви навсегда устранит ложное представление о том, что Бог руководствовался личным интересом в отношениях с нашими прародителями. В первой главе мы обсуждали философию, которую приняли Адам и Ева, вкусив плод от дерева. В предыдущей главе мы обсуждали также эмоции и чувства, побудившие сатану придумать идею о том, как нам жить без Бога и при этом что-то представлять из себя, основываясь на наших достижениях. В то время, как плод усваивался у Адама и Евы, темное облако никчемности и вины медленно охватывало их разум и лишало их прекрасных, счастливых и радостных взаимоотношений с Богом. Проклятие «батареечного дерева» начало свою коварную работу, и через какое-то короткое время Адама и Еву охватили чувство вины и страха. Они, как и сатана с его ангелами, совершили умственное и эмоциональное самоубийство. Они потеряли свое положение и ценность, и уже не могли сделать ничего, чтобы вернуться обратно. Они не могли восстановить свои отношения с Богом. Они разорвали отношения, и только Бог мог их восстановить. Это факт очевиден, даже когда мы говорим о своем собственном опыте. Если кто-то разрывает отношения с нами... То силу для восстановления отношений имеет только потерпевшая сторона, а сторона, разорвавшая отношения, оказывается бессильной что-либо изменить С этой точки зрения важно помнить то, о чем мы говорили во второй главе Бог является источником жизни, мудрости и радости Адам и Ева отсекли себя от этого источника, поверив уже о том, что они имеют это все в себе самих они более не могли мыслить объективно и неэгоистично. Их разум оказался в полном согласии с сатаной. Они потеряли способность разоблачить ложь, которую им внушил сатана. Сатана начинает наполнять их лживыми теориями о Божьем характере. В то же время сатана говорит Адаму и Еве, что они поступили плохо. Он говорит им, что они заслуживают смерти, что они ничтожны. Сатана и до сего дня изо всех сил старается уничтожить чувство нашей идентичности, говоря нам ложь о Боге и ложь о нас самих. И пока мы верим этой лжи о Боге и о нас самих, мы никогда не сможем вернуться к Богу. Чужак разделил лучших друзей. Когда Бог пришел и позвал Адама и Еву по имени, голос, который когда-то казался им самым нежным во Вселенной, теперь заставил их спрятаться в страхе и отчаянии сатана сделал свою работу. Представьте, что вы возвращаетесь с работы и радостно приветствуете детей способом, который вы придумали вместе с ними. Каждый вечер ваши дети выбегают из передней двери с возгласами «папа, папочка» и прыгают вам на руки с объятиями. Но сейчас, когда вы подходите к дому, вы обнаруживаете, что ваши любимые дети не вышли приветствовать вас. Озадаченный, вы заходите в парадную дверь и слышите пронзительный крик ужаса и топот маленьких шагов, быстро убегающих в сад, чтобы спрятаться Что-то разрушило ваши отношения Там, где раньше была любовь, теперь живет страх Ни один настоящий отец не обрадуется убегающим от него детям, когда он зовет их Это ранит Трагедия в том, что грех заставляет нас бояться самой любящей, доброй, терпеливой и неизменно дарующей свободу своим творениям личности во вселенной. Бог столкнулся с серьезной дилеммой. Как ему теперь приблизить к себе тех, кто теперь прислушивается к чужому голосу? Любое слово, что Бог произносит, теперь истолковывается неверно. Адам и Ева знают, что они виноваты, но они беззащитны и не имеют сил признаться в своей вине, поскольку восприняли неверное представление о Боге, источнике жизни и мудрости. Обуреваемые виной и чувством беспомощности, они проявляли теперь открытое неповиновение. Они потеряли способность рассуждать разумно. Я изумлен любовью Бога, проявленной в его долготерпении. Бог зовет Адама, где ты, не потому, что он не знает, где он, но чтобы помочь Адаму признать проблему Где твой разум, Адам? Кем ты теперь стал? Происходящее на физическом уровне всегда отображает происходящее на духовном Поддавшись обману, они испытывали страх и старались избежать признания в том, что в действительности с ними произошло в этот момент Бог пытается помочь им диагностировать проблему и даровать благословенное решение. Адам отвечает на вопрос, объясняя Богу, что он испугался, поскольку был наг. Это признание интересно в свете того, что говорит Бытие 2.15. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Адам был наг перед тем, как ел плод, и не стыдился этого». Смысл слов Адама заключен в том, что ему стыдно именно сейчас. Древнееврейское слово «бауш» также означает «сбитый с толку, смущенный» и «разочарованный». Адам был полон смущения, вины и разочарования. Он был сбит с толку мыслями о том, кто же он теперь, и чувствовал вину за то, что натворил. Бог продолжает, стараясь помочь Адаму кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Он не спрашивает у Адама, как ты узнал, что ты нак, он спрашивает у него, кто сказал тебе, что ты нак? Бог пытается показать Адаму, кто является зачинателем той лжи, которую ему сообщили. Другими словами, кто заставляет вас убегать от меня, кто встал между мною и тобой? Теперь к Адаму обращаются прямо, «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Простой вопрос, на который требуется просто ответить либо «да», либо «нет». Сейчас же разум Адама рисует ему Бога эгоистичным и мстительным, а его самого бы глупым и никчемным. Он складывает два и два вместе, и у него получается 64. Адам считает, что если он скажет «да», что будет сурово наказан, потому что теперь он ложно верит, что Бог мстителен. Если он скажет «нет», он полагает, что будет наказан дважды, один раз за то, что ел с дерева, а другой — за ложь. Думая, что иного выхода нет, Адам переходит к обороне и самооправданию. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Он перешел к обвинению. Его вина очевидна, но он старается переложить вину на Еву и в конечном итоге на Бога. Вы можете себе представить тот шок, который испытала Ева от слов того, кто не так давно клялся стоять рядом, чтобы бы ни случилось, но который был побежден первой же трудностью. Грех не может создать героическую фигуру, самоотверженно отдающую всего себя другим. Все, что может создать грех в любом человеке, это принцип, каждый сам за себя. То, что некогда происходило в раю, требует особого внимания. Реакция Адама продиктована его виной и беззащитностью, в сочетании с сложным пониманием Божьего характера и все это перемешано с большой порцией гордыни. Сейчас, когда он больше не видит себя детем Божьим, он вынужден прибегнуть к философии. Если я сам за себя не постою, то никто за меня этого не сделает. Он начинает так думать, потому что больше не имеет отца. Вот в этом и заключается величайшее несчастье, которое приносит грех. Каким же образом отец может показать Адаму, что у того неправильное представление о нем, и что сам Адам не является никчемным и глупым? Как показать Адаму сложившуюся ситуацию в истинном свете, если он потерял способность к объективному суждению? Бог является единственным источником истинной мудрости, но Адам отделил себя от него. И даже когда Адам и мыслит разумно, то как может эта осмысленность освободиться от вины и гордыни, которые яростно отвергают все, имеющее отношение к правде? Адам не может вынести, когда Бог говорит, что он не прав, даже если это делается с любовью и ради него самого, потому что беззащитность влияет на его объективность. Я искренне молюсь, чтобы вы увидели, почему Адам и Ева, будучи разделенными с Богом, оказались настолько безнадежно потерянными, что не осталось почти никакой возможности для их восстановления. Они были полностью под контролем сатанинского духа. В их сердце были посажены семена, которые в конечном итоге заставят их же детей присоединиться к падшим ангелам, чтобы убить сына Бога в Иерусалиме. Хотя это и не было провозглашено открытым текстом, их сердца отныне не хотели иметь ничего общего с Богом и Его Царством. Они ненавидели Бога, даже не осознавая этого. Здесь, возможно, вам захочется возразить, «Подожди-ка, кажется, ты заходишь слишком далеко». Я осознаю, что у них была проблема, но говорить, что они ненавидели Бога, было бы несколько натянутым. В ответ я мог бы сказать, что нам необходимо постоянно помнить о том, что все добро и любовь, и мудрость исходят от Бога. Они не рождаются в сердце человеческого естества. Если мы упустим этот жизненно важный момент, мы не сможем увидеть эту историю в истинном свете, и мы также не увидим самих себя в истинном свете. Библия предельно ясна в этом вопросе. Взгляните на следующие стихи потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8, 7 Как написано, нет праведного ни одного, никто не понимает и никто не ищет Бога. Римлянам 3, 10, 11 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Иеремия 17, 9 Библия заявляет, что наш разум, в его естественном состоянии, ненавидит Бога или находится в состоянии войны с Ним. Наши умы в естественном состоянии бунтуют, не подчиняются его заповедям и нашему разуму невозможно избавиться от подобного состояния. Я обнаружил на своем опыте и на опыте многих других людей, с которыми я поделился этой истиной, сильный дух противления. Этот дух противления свидетельствует о том факте, что человеческая натура ненавидит Бога и это прямое отражение того противления, которое Адам проявил по отношению к Богу, когда он обвинял Бога и Еву, вместо того чтобы взять на себя ответственность за свою неудачу. Беззащитность Адама является нашим наследством и мы не можем выносить истину больше, чем это мог делать он. Если вас возмутит или разозлит данное заявление, если оно вызовет в вас презрение и пренебрежение, если вы назовете автора этой книги убийцей радости, которому нечего больше делать, как только говорить людям, что они злы, тогда спросите себя, от чего у вас именно такая реакция. Если вы уверены в себе, тогда мое заявление совершенно не должно вас беспокоить. Беспомощность и пустота Адама являются нашим общим наследием. Это все, что он в состоянии нам дать, и ничего более этого. Если вы можете принять реальность того, что человеческая природа враждебна Богу, тогда вы на пути к выздоровлению. В контексте Божьего плана нашего спасения мы имеем неограниченную свободу к осознанию того, что в нас самих нет ничего хорошего. Вы можете прекратить испытания. Вы можете прекратить ненавидеть себя за то, что вы теряете самообладание и обрушиваетесь на кого-то эмоционально или наносите физический вред. Но здесь я уже забегаю вперед, мы оставим это для следующей главы. Возвращаясь к Адаму и Еве, мы можем видеть, что разрушение барьеров между ними и Богом оказалось сверхтрудной задачей. Восстановление первой четы и восстановление их детей потребует нескольких вещей.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 Шесть Делая все это, Бог также должен обеспечивать справедливость. Он не может игнорировать их бунт и говорить, что все в порядке. Должно быть воздаяние за бунт. Но Бог в своей милости не позволяет в полном объеме проявиться всем последствиям их выбора, хотя Адам и Ева по-прежнему продолжают ощущать последствия своего выбора и видят цену совершенным ошибкам. Здесь мы должны отметить следующий ключевой момент. Бог не был захвачен врасплох. Отец и его сын уже определили, что им нужно будет сделать, если подобное произойдет. План к тому времени был уже составлен. План, подходящий для того, чтобы разрешить эту безысходную ситуацию.